Анюю. Ау. Нам для свадьбы же надо фотосессию сделать. Ох ты, пошли. Ну пойдем на карту, я щас позову спектатора. Только мне одеть нечего. Да в смысле тебе одеть нечего? Одевайся как я. Ты мне и в жизни так говорить будешь. Не, ну а чё? Ты под прицелом фотокамер, людей не случайных и в твоих целях на сегодня легкий приторный... Флип... Ну успокойся. С Слушай, я тебе не мешаю. Мешаешь? Успокойся. На фотках смазано и получишься. Верни пушку прям. <соски> Надо показать соски, кто в доме хозяин. Но главное не переборщить. А то уроки отправит делать. Хорош, башни крутить! Все запреты твои. Иди ты! <соски> Я <сейчас отключусь. соски> Страшно. Делай, что хочешь, пойми это. Р -р -р. Так, ты... Слушай.. Ох ты еще не хочешь. Не уходи от разговора. Все-таки на полу спать будет. Блять. Делай, что хочешь, пойми. Это просто игра.